Чувак, люблю снимать на видео подписывайся на мой канал ставь лайки пиши в комментариях как тебе дела люблю снимать у меня много разных устройств вот телефончик вот еще Samsung, кстати тут 5 мегапикселей. Ну, качество не очень конечно Ну, я его беру с собой и снимаю на него все что касается по воде фотографии делаю и снимаю видеоролики посвященные воде себе да. вот на это, этот телефончик и на этом бывает вот тоже это тоже видео вот ну, а вообще я снимаю профессиональные э, digital maximum это то что касается вот на ту камеру которая, которая сейчас меня снимает вот ну вот люблю я снимать видео подписывайся на мой канал подписываться на этот плейлист и ты Будешь каждую неделю точно видеть новые видео, съемочки, документальные фильмы. На этот плейлист в мое видео подписывайся. Будешь много чего интересного видеть. Вот. Подписывайся. Пока-пока. Я занят.